Теперь мы отправляемся на метро, будем посещать храм Саграда Фамилия. Ну сейчас мы дойдем до метро. То какой билетик надо выбрать? Надо сначала бахия так билеты к не будем на 10 на одну поездку метро или автобуса вот 240 так квантитат плюс два билета 480 билетик мечта Gracias. Sí. Ну что, мы вышли из метро. Пока ничего не видим. Площади. боже, слона-то я и не приметил. Я вышла, смотрю вперед. Ну, сейчас мы с другой стороны. Хороший аккомпанемент. Отлично. Просто вообще супер. Можешь выключить микрофон для сохранения. Ходим вокруг пока до около. Тут уже полно народу, и это естественно. Сейчас светит яркое солнце, поэтому надо выбрать место. Так, сейчас я посмотрю. Здесь прекрасный парк, расположенный. О, какой большой! Какая большая! У нас есть немного времени, и мы погуляем по парку, полюбуемся фасадами храма святого семейства. Здесь можно гулять без билета, совершенно бесплатно. И мы встретили здесь ребят из Польши, с которыми мы познакомились на завтраке. Обычно здесь все фотографируются на фоне храма. И проводит разные фотосессии. Мы очень хотели попасть внутрь храма святого семейства. Для этого нужно купить билет. И я вам расскажу, как мы это сделаем. Сначала вам нужно скачать на телефон приложение из Apple Store или из аналогичного для Android. А это приложение так и называется Саграда Фамилия. В этом приложении вы можете купить билет. Цена билета 26 евро индивидуального на группу до 9 человек, но мы покупали два билета. Для покупки билета вам дадут форму, в которой вы укажете дату и время посещения, а также оплатите билеты. Кроме ваших билетов, сохраненных в приложении, будет еще вам выдан бесплатный аудиогайд, очень интересный и очень подробный. Вы этой информации можете в интернете даже не найти. Видосы грандиоза. Давай <laughs> Собор Саграда Фамилия строится почти 150 лет. Это один из самых потрясающих шедевров Антонио Гауди. И каждый человек, который приезжает в Барселону, должен посетить и, и чаще всего посещает этот объект. Если Париж это Ифелева башня, а Рим Кализий, то символ Барселоны это Саграда Фамилия. После базилики Святого Петра в Ватикане это вторая по посещаемости церковь Европе, А после окончания строительства в 2026 году она станет самым высоким христианским храмом в мире. Основная башня Христа, которую сейчас только начинают строить, будет 172 метра высотой. Вот, давай, давай. Чтобы подойти так близко к храму, нужно иметь билет. Я не буду пересказывать вам содержание э, этой аудиоэкскурсии. Поверьте, это очень интересно. Просто посмотрите на этот храм. Но кое-где вы услышите голос аудиогида. Могу лишь сказать, что меня очень потрясла смерть Антонио Гауди, который погиб под колесами трамвая. Такой великий человек. Это ужасно. Ну и, конечно, Антонио Гауди похоронен в этом соборе Саграда Фамилия, увековечившим его имя. Сегодня с большим волнением мы можем отметить о новом важном событии в истории храма. В декабре этого года заканчивается возведение Вашей Девы Марии. Высотой 138 метров она станет в На 100-й храма и на их высоту. В настоящее время закончено 8 башней. 4 башни фасада Рождества и 4 фасада страсти. Станет самой высокой из всех. 172,5 метра. Вокруг нее появятся еще 4. Это музей, mm -hmm. это макетная мастерская. Mm -hmm. Люди работают. Бюст Антона Гуди. Смотри, какое, считай, настроение. А тут сувенирная лапка. А вот эти все выстроения. А да, да. Я. я уже вижу. Но мы начнем отсюда. Сейчас я тебе скажу, в какой. Ссоры. Вот. Вот сюда. Угу, да. Сегодня по плану у нас Каза Винсас. Крипта де Колонс Гуэль. Это в парке Гуэль. Вот эту милу мы можем посмотреть. Это в центре. Недалеко от Гуэля. А вот это вот парк Гуэль. Все. Наша экскурсия закончилась. В заключение я хочу процитировать слова аудиогида. Саграда Фамилия – это творение гения и плюс коллективный труд строителей изочек. Саграда Фамилия – это христианское обращение к миру. Это Библия в камне, распахнутая для всех.